Всем привет, меня зовут Насибай, я бренд-менеджер Apache Offline. Я Роман, проектировщик подразделения Apache. Сегодня мы расскажем вам про сковороду многофункциональную электрическую Бане. под давление, ручное поднятие крышки и автоматическое прокидывание чаш. А данная сковорода имеет объемом чаши 105 литров. Она имеет 4 нагревательных элемента, расположенных по всей площади. Соответственно, вы можете каждую зону использовать обособленно. Сковорода имеет кран для залива воды и кран для слива воды. А также в комплектации есть ручной душ. Эта сковорода под давлением ускоряет время приготовления до 35% по сравнению с классической технологией приготовления. Также у данной сковороды имеется электронный дисплей. В нем есть уже предустановленные рецепты, которые вы можете использовать такими, какие они есть, либо корректировать, либо создавать свои собственные новые. Приходите к нам на пир, мы вас ждем!